продолжаем в общем повторяем то что я хочу сказать мы занимаем второе место покупкам в игре зуба по вклане значит это владелец не считается понятно так это быстрочка рассказал быстренько скажу что мы открыли сундучки что какой то обново сейчас расскажу значит мы еще не заходили в магазин типа того дубль 2. так зайдем в магазин а, ну, блин, ежедневный бонус говоря если будем заходить сюда то то что будет тут такой экономный класс тысячи монет не ну сколько там 30 тысяч М -м -м. а у меня сколько там 10 тысяч ага. да сейчас не не выгодно я вам не рекомендую покупать так вот значит 25 дней остается то у нас через 5 часов там будет еще 5 часов нам не хватит он слишком дорогой так что мы обновление какое-то или новости или мне дают кристалл наконец таким Зубокаст 2. Я что не в курсе? Что такое зубокаст? Так, что такое зубокаст? Но ну, версии игры я не в курсе. Видимо, неделя зубокаст. Уже в грех. Кто это, кстати, приви? Такое себе зубокаст. Хм, интересно. А, ролик. Ну, давайте посмотрим новое обновление зуба зубокаст М -м, интересно хочу узнать так так ясненько это канал официальный по их резубам так значит зубокаст Марко Сомнито Манакер а ну ка вот так вот английский язык так вот можно тут качество тут все настроить так 60 качеством так значит приведи привет движение нам. на кастинг а вы общаетесь? все ясно кастинг общение а можно я с вами нет Ясненько, ясненько, так тут у нас маленький ну в общем какая этим уроком урока ну, блин, я не хотел бы страйк получать. Очень перемотаем немножко. Так, ну, с том, Ну, в общем, они разговаривают про новое обновление и делятся вместе с вами. Это типа того, разработчики. В Brawl Stars они, конечно, там не делятся с нами, а тут делятся. Ясненько, теперь они будут делиться с нами. Это хэштег 2, значит, хэштег 1 был. Давно был. Типа того, мероприятия. Ну сейчас коронавирус, поэтому не так назвали. Не мероприятием. А зубокаст. Было конечно было прикольно. В общем вот такое типа того обновления. Зубокаст. Мероприятие в игре зубом Всем удачи, всем пока.